Даже если у вас там осталось по поводу остатка пигмента на губах, маленькая-маленькая раночка. Всем привет, меня зовут Юлия Беляк и давайте сегодня поговорим о герпесе перед татуажем и после него. Герпес – это вирусная инфекция, которая проявляется в виде покраснения на коже, пузырьков и зуда. Если вы еще не делали себе татуаж губ и в будущем планируете сделать, но у вас есть не заживший герпес на губах, то мы вам советуем отложить процедуру до того момента, пока он полностью заживет. Даже если у вас там осталась маленькая-маленькая раночка, все равно помните, что в ней остался вирус. Если мастер будет работать по этой ранке, то он разнесет этот вирус по всем губам. Обязательно дождитесь полного заживления. Если же после татуажа губ у вас вдруг высыпал герпес, не нужно обвинять своего мастера в том, что он вас чем-то заразил. Герпесу подвержены 90% людей, и если он у вас высыпал после процедуры, то это абсолютно нормально. Кстати, совсем скоро я буду делать себе обновление татуажа губ. И мы обязательно снимем для вас видео, и я в нем покажу все свои эмоции и впечатления от процедуры и период заживления. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Как же все-таки бороться с герпесом? Во-первых, профилактика. Мы всегда рекомендуем своим клиентам принимать лекарства против герпеса, такое как ацикловир. Принимать его нужно в день процедуры и до полного схождения корочек. Во-вторых, если герпес все-таки выскочил, то его нужно лечить. Вы также продолжаете пить таблетки от ацикловир и теперь начинаете мазать специальной мазью на пораженные участки. Мазать вазелином в этом случае губы не нужно. Если у вас произошла такая ситуация, что у вас высыпал герпес, обязательно напишите об этом своему мастеру. Он вам подскажет, как и чем лучше лечить эту гадость. По поводу остатка пигмента на губах можно не переживать, даже если у вас высыпал герпес, под ним все равно все идеально приживется. Желаю вам хорошего заживления и не болейте.